Пелишенко Александр, заслуженный мастер спорта по тяжелой атлетике, тренер фитнес-байгрек. Я с 9 лет занимаюсь профессионально, с 12 лет в сборной Украины по тяжелой атлетике был 12 лет, и сейчас по стронгмену классику выступаю. С моей точки зрения рассмотреть счастье для меня это когда в первую очередь, Моя семья живая, здоровая и, само собой, счастливая, но и, само собой, потому уже на втором плане для меня счастье идет это я и мой вид спорта. Спорта не будет здорового образа жизни, то есть только спорт, не обязательно тяжелая, атлетика, либо там, как я же сейчас, наверное, либо крустник, просто даже элементарная ФП, зарядка, это уже делает человека, он даже может не понимать счастливого. Так как он разминается, растягивает, ему будет намного легче и проще потом переносить возрастные свои, можно так сказать, критерии, категории. Так же самое по растяжениям, микрорастяжениям спина. Я знаю часто, когда возраст подступает, из-за того, что мы не занимались в раннем возрасте, болевые рефлексы. И когда ты просто занимаешься, намного проще день проходит, особенно так если с утра какая? люди приходят в зал не просто так, они приходят зачем-то со своей целью. И когда они находят общую связь с тренером, на, можно, так, можно сказать, на одной волне тренируются. Тренер отдает свой опыт, свое время, свои усилия. Взаимно само собой со спортсменом. И когда человек, вы просто ни разу не видели, как человек там, за определенное количество времени, два месяца, три худеет на 20 килограмм на 25, насколько он счастлив. И у него зал это уже идет не просто, типа как выражение, а зал, это идет именно уже эмоционально. Ты видишь, когда они приходят с работы, уставшие, все заходит, только тебя видят, все, глаза поднялись, улыбка, все давай, быстрее, быстрее, быстрее тренироваться. Это, вот это и есть, я считаю, счастье. Особенно, когда тренер своему ученику переносит свой опыт, передает. И это, идет, можно сказать, так взаимовыгодное. Меня это делает, допустим, счастливым, как и их. Когда я вижу, что есть эффект, просто есть слово «спасибо», этого хватает с головой. И ты радуешься своему же результату, что ты свой опыт передал другому семья. человеку. Семья, друзья, но так как в моем случае это больше именно семья и друзья. Потому что я очень долгое время, можно сказать, дома не живу, всегда в одной области, в другой, так как выступаю за область И друзья и семья – вот это счастье. Есть снаряд, на котором я люблю заниматься и выступать, есть семья, которая меня поддерживает, друзья – так же самое. Чем больше ты себя со тем больше тебе это становится приятно. Когда же логически посудить, само собой, если у тебя, ты ничего не хочешь, у тебя нет цели в жизни, у меня всегда была барьер. То есть у меня есть цель, я добиваюсь, ставлю другую цель, добиваюсь. Если нет цели, у меня было так один раз, что я не знал, чем заниматься где-то в течение полугода. Я просто входил как мертвый человек. Только поставил цель, все, сразу же иду к одной барьеру, к другому, к третьему, к четвертому и поднимаюсь до своей цели. Добился, заново спускаюсь, ставлю цель. И так же самое э, я желаю, советую всем людям делать, то есть без цели нет жизни. Зная по себе, сколько раз бы я цель не ставил, я ее добивался и я не чувствовал себя счастливым, а потом, когда проматывал, сколько я добивалась ее, месяц, два, полгода или три года, вот тогда я себя действительно чувствовал счастливым, потому что была цель, а когда ты ее достигаешь, оп, сразу же задумываешься, какая следующая цель, и что дальше, и потом нужно сразу же себя переобразовывать и ставить потому цель. Потому что все мы люди, у всех у нас, можно сказать, сердце есть, две почки, печень, все одежду носят, какая разница. То есть, что мужчина, что женщина есть, в принципе, равнодушные души. То есть, что женщина, что мужчина, есть те, которые подходят, и они одинаковые. Они не могут быть парой, потому что они реально одинаковые. А есть те, которые противовес, мужчина и женщина, вот те подходят друг другу. Из этого, я, сколько бы я не ездил по разным странам и не видел людей, все они одинаковые. Все мы вещи носим, на машинах ездим. В общественном транспорте, все мы в супермаркет ходим. Так чем они различаются? Не заключаются так же самое только в зале. Просто ставите цель и добиваетесь ее. Будет это зал, либо там не знаю пробежки, либо э, какое-то карьерное достижение то есть в своем именно вот отрасли. Это вообще не проблема. Главное поставить цели и идти к ней. И потом сразу же разбрасывать на такие маленькие шажочки. Без цели мы просто-напросто теряем свой дух. У меня многие возрастные категории занимаются, как и дети, так и самые взрослые люди, которым за 60. И у всех всегда одна и та же проблема. Из-за того, что в детском возрасте мало выделяли себя спорту, тем более в наше время сейчас технологии развились больше. Это раньше мы все на улице играли, а сейчас все полностью сидят в телефонах. И начинаются очень большие проблемы со здоровьем. Я не буду уже углубляться, какие проблемы, но на самом деле просто должны, конечно, как родители задуматься о детях своих, так же, как и уже родители сами должны задуматься, что не поздно никогда начинать. Просто нужно себя заставить, поставить цель и перешагнуть через нее, и идти Я уже желаю. Да. Самое главное в жизни – это цель. Чтобы я пожелал конкретно, э ну, я не знаю. Оздоровление, оздоровление – это в наше время… Можно сказать, прежде всего, наше здоровье. Ничего нет важнее – работа, спорт, либо что-то еще. Нет, только здоровье. Быть всем здоровыми, но и, само собой, пускай не часто, но хотя бы задумываться иногда заниматься любой отраслью спорта, чтобы было намного проще э, переживать, можно сказать, тем более, как у нас сейчас зимнее время. Э, зимой особенно нужно заниматься заботами, чтобы не дома сидеть, а заходить в зал, немножко поразвинулись, провели хорошо культурное время с друзьями, с детьми, даже вот того, с родителями, если молодой возраст, у подростков. Приходите заниматься, развивайтесь. Ну и само собой постоянно только думать о том, чтобы поставить себе барьер, цель и перешагнуть ее. Добрый день, меня зовут Грек Алина, и я являюсь основателем бренда и спортивного клуба Fitness by Грек. в первую очередь счастье ⁇ это такое соединение духовного и физического. Это соединение всех сфер жизни, которые есть, да? неважно там реализация себя, да? семья, работа. Вот когда эти все сферы... В гармонии человек действительно чувствует себя счастливым мне кажется быть счастливым в первую очередь это быть вдохновленным быть счастливым это иметь какие-то цели которые тебя вдохновляют быть счастливым это иметь окружение которое способствует твоему росту твоя реализация да? быть счастливым также возможно это возможность Чувствовать себя здоровым в первую очередь, потому что без физического здоровья, я думаю, что человек не может быть счастливым. В принципе, так же, как и без духовного. Соединение духовности, да, и определенной физики и дает абсолютную гармонию счастья я считаю действительно что тренерская деятельность она напрямую связана с счастьем я работаю допустим тренером уже 9 лет да и наблюдая за тем как способен меняться человек от момента того как он попадается и если мы просмотрим год его жизни, что с ним происходит, какие метаморфозы, да, изменения, мы можем отследить даже позитивные изменения, действительно, за период, допустим, женщина, которая попадает в зал с желанием просто привести, привести себя в форму, через год она может получить повышение по работе, через год она может выйти замуж, через год она может получить завет на 60 сантиметров на талии, да? Через год э, она может забеременеть, и такое бывает. Нет ли ей счастье на самом деле? Поэтому я считаю, что спорт непосредственно ни для кого не секрет, что именно спортивные нагрузки вызывают в организме э, выплеск гормонов счастья, эндорфинов. То есть не обязательно есть шоколадку, дабы быть счастливой. Не обязательно пить вино, дабы быть счастливой. Всего-навсего иногда достаточно прийти в нужный коллектив, Попасть в нужную оболочку, которая заставит тебя улыбаться, когда тебе не хочется улыбаться. Вместе с этим потеть, да? И вместе с этим действительно достигать определенных результатов. Задача каждой женщины, чтобы быть счастливой, не бояться искать эту оболочку, не искать, знаете, вот окружение пхихноющих, уставших дам. Ищите живое окружение, которое действительно есть в спортзалах. Когда вы его найдете, вы почувствуете, что означает достигать своих маленьких целей в работе над собой здесь и как они способны трансформироваться в какие-то Личностные, либо же неличностные достижения за пределами спортзала. Я в это свято верю. Я знаю, что именно так и происходит. С, э, непосредственно любые метаморфозы, которые способны с нами, э, которые происходят с нами за пределами спортзала, это и есть та ментальная связь физического и духовного. То есть, э, что это значит в первую очередь? В первую очередь разберем физическую часть. Да? Э, в зале работа над собой мы учимся, мы учимся Иногда просыпаться рано, дабы прийти перед работой на тренировку, да? Что это есть? Это есть дисциплина. Что такое дисциплина? Дисциплина – это компонент любого пути к желаемой цели. Это раз. А второе – мы где-то становимся более выносливы. Что такое выносливость? Это способность идти в жизни определенный период к своей цели. То есть человек, который занимается собой, который имеет определенные результаты в работе над собой, он знает, что иногда вот этот вот путь к цели, он может длиться месяц, а может длиться и два года, но он не сойдет. Потому что он приобрел то волшебное, что называется выносливостью, да, работая здесь. Он понимает, что может быть, может быть и вот так. Вот, да? То есть путь к желаемому, он не всегда является коротким. С выносливостью также идет, что у нас? Терпение. Терпение просто элементарное, простое терпение, которое позволяет иногда нам более качественно сконцентрироваться. Концентрация — это умение фокусироваться. Вот это умение воспитывается как на спортивной площадке, так же потом трансформируется в жизни. И не важно, кто ты, женщина, которая имеет 10 бизнесов, или женщина, которая не имеет еще ничего, или женщина, которая имеет уже семью, или женщина, которая не имеет еще семью. И одной, и второй, и третьей, и четвертой нужна и выносливость, и концентрация, и умение фокусироваться. Непосредственно именно вот эти черты максимально качественные, ментального, да, они могут взять в работе над собой, в работе в зале, да, непосредственно после чего Такая женщина, она способна творить, она способна строить крепкие семьи, она способна достигать максимальных высот в своем бизнесе, если для нее это важно. Если для нее это не важно, она просто не будет этого делать. Вот именно все вот эти компоненты и можно воспитать в себе, занимаясь собой. И, конечно, уровень счастья можно поверить. Можно проснуться и сказать, сегодня счастлив вот так. А завтра проснуться, сказать, сегодня вот так вот. Как бы, но объективно, извините, но я не знаю ни одной единицы, которая бы измерила уровень счастья. Потому что, мне кажется, счастье – это вещь такая достаточно нестабильная. Если бы, наверное, знаете, как почему нестабильная? Потому что все-таки как позитивные, как в неком роде негативные эмоции, они должны идти рядышком, потому что без... Плохого мы же не почувствуем, хорошего на самом деле. Без хорошего э, мы не почувствуем вот э, нечто плохое, которое, возможно, нас подтолкнет к чему-то. Поэтому меры. Как таковой ее не существует, как по мне. Спорт, да, я не могу сказать, что на данном этапе моей жизни для меня спорт – это счастье. Гораздо большее счастье для меня наблюдать метаморфозы людей, которые занимаются у нас в зале. Я уже говорила о том, что я являюсь основателем данного проекта и бренда «Fitness by Greg», и зачастую я просто отслеживаю эмоции э, людей, которые занимаются. И для меня есть счастье, действительно, это получать отзывы, получать позитивные отзывы. То есть э, для меня счастье заходить в женскую раздевалку на данном этапе моей жизни, да, э, смотреть на девушек, женщин, да, потому что возрастные категории самые разные. Для меня счастье, то, что они там обсуждают свои метаморфозы, которые с ними произошли. То есть они могут обсуждать от сантиметров на талии, заканчивая настроением, которое они получают от физической нагрузки. Если рассматривать вопрос счастья лично вот для себя, как для женщины, потому что непосредственно в первую очередь я являюсь женщиной, да, для меня счастье – это достигать, работать над собой в сфере баланса вот этого духовного и физического. Я могу сказать, что… Безусловно, вы знаете, люди, которые не ищут счастья, они просто ленивые, они страдают, они страдают. Вот я хочу пожелать, не знаю, кстати это или нет, но люди страдающие, это ленивые люди. Потому что гораздо проще сесть, расстроиться о том, что маленькая зарплата, возможно, о том, что нет любимого рядом, но гораздо сложнее найти в себе и отыскать то вдохновение, которое даст возможность тебе поменять работу, выйти на улицу не с кислым лицом, а с улыбкой. Как бы, и действительно, я считаю, что счастье в неком роде, э, ты можешь искать его произвольно, ты можешь искать его непроизвольно. И я считаю, что счастье это то, что можно отыскать. Либо же, если мы его не ищем, мы делаем, мы что-то делаем, да, что положительно влияет на нашу ментальность, на наше физическое здоровье. И в итоге, откуда ни возьмись, когда ты идешь такая с улыбкой по улице, и вдруг по щелчку ты понимаешь, что ты счастлива. Ты понимаешь, что ты улыбаешься миру, и мир улыбается тебе. То есть иногда счастье – это выходной день залезть под плед и просто посмотреть сериал, да? А иногда счастье – это выступать перед публикой 500 человек и обмениваться с ними своей энергией. И когда ты понимаешь, что на тебя смотрит 500 пар глаз, вдохновленная, да, ты уходишь и ты понимаешь, что… Ты готова творить, что это есть счастье, и пускай что-то где-то не идеально, но сегодня это есть идеальное счастье для тебя. Поэтому счастье может быть и вот такого размера, и вот такого размера. Оно может быть в деталях, оно может быть более глобальных. В масштабах выражено, но однозначно я уверена, что счастье это то состояние, которое достигается. Нельзя сказать, что мы все рождаемся изначально очень счастливыми. Абсолютно все. У нас у каждого есть право быть счастливым. То есть другое дело, что мы делаем с этим правом, да? То есть либо же мы Просто живем так, что мы несчастные, мы сами виноваты. Либо же мы действительно отыскиваем те золотые ключи, которые открывают нам те мгновения счастья и возможность что-то делать, что-то творить. То есть тут уже выбор за каждым из нас. Вы знаете, я действительно хочу искренне пожелать абсолютно всем и каждому, неважно, женщина ты или мужчина, не лениться э, женщины, мужчины, девочки мальчики вы и есть счастье на самом деле то есть то, что вы дышите этим воздухом это уже счастье, хотя все говорят что в Киеве очень грязная атмосферная да, воздух очень грязный, не проблема э, ищите в себе в первую очередь счастье потому что если вы в себе не найдете те нити, да, которые трогают именно вам, вас, а, нечего ожидать от окружения, то есть смело отвечайте себе на три главных вопроса, да, которые будут связаны с счастьем, вот здесь и сейчас, что меня может, быть, может сделать счастливым, раз, два, три, ответили, вот это есть правда, вот это есть путь к тому, чтобы быть действительно счастливым, что меня сделать счастливым в будущем. Да? Ответили смело, что вы хотите, конец-то концов, ответили себе свои, сложили два критерия счастья, у каждого они индивидуальны, и ни в коем случае не смотрите в прошлое, не вспоминайте, что вас делало счастливыми там, потому что прошлого больше не будет, оно может быть придет к вам в ваших снах, если вы будете постоянно о нем вспоминать в в голове, но… Не делайте так, чтобы прошлое отпечатывалось на вашем прекраснейшем будущем, да, если оно было не очень хорошее. Да. Ответили себе смело, что такое счастье для меня сейчас и что такое счастье для меня в будущем. И получив смелые ответы на эти вопросы, идем к своему счастью.